Со своими учениками это счастье. Вот. Сейчас будет две песни абсолютно счастливого человека. Визбор Берковский Никитин. Песня, в общем-то, по событию. Я когда-то составил память временем сной если будут подарки, мне к тому провяжу, Не дарите мне вере, подарите мне море Я за это, ребята, вам спасибо скажу Я за это, ребята, вам спасибо скажу Поплыву я по морю свою вспоминая, вспоминая тот город, где остались друзья, где все улицы в море, словно реки впадают, и дома как баркасы на приборе стоят, и дома как баркасы на приборе стоят мне еще надо, да, пожалуй, хватит Лишь бы старинний дизель безотказно служил Лишь бы руки устали от полуночной пахты Чтоб почувствовать снова, что пока что ты жив Чтоб почувствовать снова, Чтоб пока что ты жив. Лишь бы я возвращался с знаменитый С молчаливой улыбкой руку мне пожимал, я когда-то состарюсь память временем с если будут подарки, не к там пробежу, Не дарите мне без Подарите мне море, я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу.